Сложно как-то становится играть, какие-то терпилы на самом деле попадаются. А сейчас у всех больше инчика. поздно уже мотых Ну тебе этому челу зал давай снэп сейчас нашему я не минус 20 на санспоте я отыгрывал от э, электры будешь а блять минус вообще минус санспот если что держу в курсе будешь пробовать деку на вейв надо бы о, Шанчи, блядь, вправо сейчас. Зайдет, блядь. Блядь, ну. Давайте разъебывать санспота, я не знаю. Минус санспот, нахуй. Сдать, чел <смех> <смех> О, блять Так, ну мне надо просто <смех> Я даю просто так шанчи туда или нет? Или он будет от этого отыгрывать? Или я сейчас типа просто вот так вот делаю и все? Ну он там может, блядь, может лучше по миду так сделать и просто выиграть Америкой. Чай Чавес, да, я понимаю. Я хочу, наверное, сейчас дать шанчи на мид и поставить просто такое вправо, вот так сделать. А, я не могу сыграть шанчи. Чавес нужно поставить. Получается, если мне нужно поставить часть, мне нужно выиграть мид, а я не могу туда ставить. Блядь, ну у меня проблемы, ребят. Давайте попробуем вот так. Правильно? Он думает, что он выиграл Right Side. Блять, ну он гений игры, если что. И что творит? Если сейчас не хватит шанчи, то будет очень... Ладно, хватит. Но он теперь сможет одного динозавра подвинуть туда. Ну, кстати, я тоже туда что-то смогу подвинуть. Ебашего нахуй На no. no, нахуй Так, короче, я почему-то не сильно парюсь за лев сайт По-моему, лев сайт я выиграл Мне кажется, мне стоит <coughs> Бля, если он туда двигает мистик, у меня вообще все супер плохо А он не может это туда двигать Короче, тут надо какой-то супер анализ Наверное, вот так надо просто делать и все И оставляем над кроллером слева Согласны? Но у нее может быть просто страж. Скорее всего, мистик подвинет сюда. Да? 12 она будет. 12, 4, 5, 17. 17 на 2, это 34, а у меня никогда не хватает 34 стата Получается, он ее должен отсюда то сдвинуть, есть только одно но Так стопроцентный луз Да Но можно попробовать сделать рокировку, что он все-таки сдвинет ее отсюда Тогда просто вот так Ну типа, ну это риск, но... Ну давайте рискнем На 8, давайте рискуем на 8, ребят есть, он сдвинул ее, блять. Шанчи, блять, сейчас такой не шанчи. Найс. Гений, блять, нахуй гений, сука. Ну хорош, блять. Сосать нахуй Григорий, блять. Иди нахуй из игры. Выйди, блять, отсюда и зайди нормально. Сука, блять. Я так и знал, что он так сделает, сука. Я так и знал, блять. Он такой тупой, блять. Такой тупой. Ой, сука! Просто мана эфишенси. Понимаешь, тут колода зависит как бы определенные моменты от маны. И... Охуяси. ходят такие кадры. Такие... Ах, поторопился, поторопился. Ну, ладно. бля, ну хор хорошая рука теперь надо подумать как все раскидать чтобы выиграть синистр жестко синистер жестко а шанчи лево или типа мид неважно но на 4 мы хотим давать шанчи налево скорее всего скорее всего у него тоже шанчи налево поэтому туда если что пойдет вас нет синистеры пойдут если что а, сюда на накидк На жесткая заруба, конечно, будет. Не уверен, что я могу посилить, но я смогу убрать отсюда на эту что, не проблема. Вот я не фанат. Вот, типа, многие мне пишут, вариант, типа, что ты Шанчи, играй в конце. Ну, допустим, у меня есть опция Шанчи плюс Мистер Синистер, да? Допустим. Что-то сейчас мне предлагаете играть. Джубили? Ну, давайте Джубили. Давайте сыграем по-вашему. На пятый ход даем бруду Карнажа. Ну, давайте так. Давайте так. Он дает шанчи тоже, да. У нас шанчи финишер. Он его типа не знает. Там, все, отлично. Тут Чайс. Этот Лейн мы, блядь, забрали. Железно, без каких-либо вопросов. Соответственно, здесь. Что здесь имеем? Здесь мы имеем бруда Смотри, вообще вот так делаю, пацаны, супер прикольный ход. Обучаю один раз в жизни, пока. Он отлично, местно. Вообще у меня тут карнаж плюс брудки лев сайт будет шанчи плюс мистер Синистер и по 6 возможно поторопился с night снайткраулером и наверное да и наверное поторопился да? нова винджет Наш. главное чтобы он не выигрывал мир э, right side все он вроде не выигрывает right сайт. отлично так, и тут все, призики. Бам, -бам, бам Так, и теперь он уже должен ссать за, ссаться за мид. А я разыгрываю 7 плюс 12. И выигрываю эту катку, нахуй. Я не считал нихуя, но надеюсь, что смогу осилить, что-то. Найткраулера не хватает. Найткраулер может прыгнуть влево. Блядь, демон на 6 там есть еще. Я, возможно, проиграю даже, пацаны. Возможно, поторопился, да? Смотри, есть сейчас демон на 6. Ох, бля. О, о, о, о, бейби. That's the victory. That's the victory. Oh. Oh. Mm -hmm. <ф> Мне кажется, этот чел этого не ожидал. Кстати, знаете, кто это? Это Бейна 1. Помните такого? Пацана в Гвинте, он часто зависает на стримах э, на стримах у этого. Ну, типа у типа у Свима он был в свое время, но Свима сейчас Асу, Поэтому. Да, он меня знает. Не знаю, ставить ли мне новую прям первой картой именно похуй. Наверное, не буду. не буду снепать, блять. Он знает мою колоду, Матех. Он знает мою колоду. Вот сейчас, кстати, можно снеп. новую, наверное, лучше не ставить, на самом деле. Да, ну вообще, мне потом уже нужно играть что-то, да? Не туда поставил. Я бы даже, на самом деле... Был бы сейчас под шанчи, рейндж, я бы дал его, блять, не задумываясь, мы. Может ну, просто Шан-Чи дать, пацаны. Типа, ну, зачилиться -за прям и инициатива, главное, что все, инициатива есть. Что, просто типа тупо шанчи чи ебашим, и все. Бля, у нее там тоже дабл нового, правильно я понимаю? Играет. Я вообще, блядь, еще лучше играю. Ну а что ты, блядь, сейчас мне тогда предлагаешь играть? Если Шанчи и этот ласт, что тогда мне сейчас играть? Давай так. Есть, блядь, я так и знал, блядь, он, я так и знал. Но там, подожди, там, так он не сможет сыграть уже ничего, да? Он что-то улучшил в руке. Он Найткроулера двигает, допустим, сюда, но он не может выиграть этот лейн. Армор так ты мог его самого там засеять этого коллектора сильно, но он понимает, что он. Бля, красиво сыграл, красиво сыграл я. Просто, просто красивая сильная игра. Тут без БМ к Челу, ну Чел типа нормальный поэтому. Ну, чувак, кстати, как и я, бля, вообще во все игры играет, прям во все, которые выходят, блядь. Я помню, был артефакт, он в артефакт играл, вышла еще какая-то говно там, что там? А, Рунтера вышла, он в Рунтеру пошел играть. О. Ну, ладно, у меня есть, но мне нужно тогда его карнажик. Самое сочное он все еще может найти в моей колоде. Кстати, знаете, что обидно, когда появляется эта Лока? Вот бы, кстати, заруинила, он бы ее было бы вообще nice, потому что она прям блюдская. Давайте вот так, ребят, так вам удобно? Ох, блять, Вейв пошел. И внезапно все стало хуево. Так, у него инициатива, поэтому от профессора сейчас... Ну, типа, мы либо угадываем, где профессор, либо... Профессор может быть на любом Лейне, вообще на любом... Но я рискнул просто зарандомить. Да. Но тут ожидаемо было. Ожидаемый профессор. Причем я сказал, что он может быть... Теперь еще, знаете, в чем опасность? В том, что у меня, меня шанчи может наказать жестко. Давайте я сделаю даже вот так, наверное, чтобы освободить себе слоты. Сейчас посмотрим, если он скипнет просто этот ход. Если он скипнет этот ход, то значит там просто гигант. Кстати, я тогда бы мог его наказать через Шанькчи, но я ошибся сам уже, правильно? Если бы у меня была инициатива. Окей, он сыграл какую-то карту. Угу. И двойка Синистр. по идее, мы должны выигрывать, на самом деле, теперь. Теперь мы должны выигрывать. Как-то так, наверное. Не знаю, что он там успел дровнуть из моей колоды, но по идее, вот так вот, должно быть хорошо. Должен две линии выиграть. Бля, Карнаш может получить пизды от Шанчи и тогда я проиграю, да? Если Карнаш получит пизды Шанчи, я проигрываю. Если у нее Шанчи. А у него Шанчи может быть. Я думаю, это тоже ответный Шанчи и что-то еще. Ничего. Ооо! Мужики, сегодня такие катки, прям на, на тоненького, э, супер потнющие. Прям супер потнющие. Бля, ну как я на этой говноколоде всех разъебываю? Ну это просто пиздец. Это просто, я не знаю. Отправляйте меня в книгу рекордов Гиннеса. Сейчас, челы, я вам отвечаю: они сейчас будут играть на этой колоде. Они будут играть на этой колоде. Семен, ребят, это игра. Ну все, блядь, ну нужно запотеть против него снепой. Смотри, что в руке будет. Бля, если он сейчас убьет мне электрой микрочела, я сгорю. Я ставлю сюда в Мердер Ворлд карты или нет? Или мне типа бокс? Зачем мне его руку говорить? Не надо. Че же интересно, в Мердер Ворлд сам там сейчас сыграет. Коя. Коя на кое, кое окей. Шанчи не могу играть вправо, но могу сыграть брудок. Я типа следующий ход особо... Если я себе правда, зайдет на Кена, следующий ход, то будет печально. Ладно, мне кажется, у меня может быть Винкон, поэтому я не буду торопиться пока с... Шанчи хуевое уничтожение карты. Везет, что мистер Синистер есть неплохие. Так есть у нее инициатива. Так, у меня инициатива. То есть, если там джагернаут, то мне будет хуево. Правильно. Но мне надо играть Джубили пробовать туда. Иначе я ничего не могу сделать. Минус 8. Ну, потому что может быть Джаггернаут. Смотрите, вообще Джаггернаут 300. стата, так? Джаггернаут 300 стата. Это 7. Плюс 3 это 10. Так? Это 10. Вообще Джаггернаут для меня, наверное, хорош. Наверное, да. Если это Джаггер, то это норм отлично у него она должна быть на меньших количеств. нет ладно на настолько же 12 окей okay. тогда yeah. я просто должен теперь выиграть right сайт и все и не выебываться блять зашла новая ебаная блять и как назову? вот я реально сколько раз я уже выкинул сколько у меня карт дека 3 это вин. Это Вин, смотря, что зайдет. Ну, типа, я играю Синистер или я ничего не играю? Я играю Синистер сейчас, потому что может зайти и Блумарелл, правильно? А, это Ласход, Лу. Ну давай, ладно. Есть, пацаны, блядь, как же мы всех этих, блядь, и хорош, есть, есть, нось, нось, врубайте, блядь, вы я the champion, my friends, ребят, ну, топовый, я вам серьезно говорю, сильнейший русскоязычный игрок в Marvel Snap, ну, просто сильнее вы не найдете, только если мои зрители, только если мои зрители, gg, gg, well played, ребят, well played, ну, я, я жгу только если мои зрители сильнее, понимаете? Только мои зрители могут быть сильнее, ребят, но... Ну, то есть вы все, понимаете? Вам я готов уступить, но, блядь, эти челы не пройдут, они будут наказаны каждый. Прям на говне, на моем любимом говне, как обычно, как всегда. Все самое, все самое лучшее, все самое топовое.